Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Начинаем вязание без рукавки Милитари. И сегодня наша задача основную выкройку, то есть построить контур выкройки, подобрать пряжу, петельную пробу. И со следующего урока мы начнем с вами вязать уже первую деталь. Выполним расчет и свяжем первую деталь. Итак, есть пряжа. Я вяжу из Ангора Ализариал 40. Для основного полотна, у меня основное полотно синее, пряжа немножко другая, потому что Но цвет другой, пряжа точно такая же, Ализа Реал 40. На вязание на 38-40 размер ушло два матка. Учтите. Первое. Пряжа для оформления полос центральных отделочных и пряжа для разделителей, то есть нужно три цвета. Смотрите, чтобы цвета сочетались и чтобы вам они нравились, чтобы эти цвета подходили той модели, на которую вы будете вязать. Общий вес без рукавки чуть-чуть более 200 граммов. Второе, что нужно сделать, обязательно сделать расчетный образец. То есть вяжите расчетный образец, образец для того, чтобы у нас была уже готова к следующему к следующей части готовая петельная проба. Нам нужно знать, сколько у нас петель рядов в одном сантиметре полотна. Сделали. И теперь мы с вами будем снимать мерки и рисовать основной контур. У нас есть модель. Показываю на схеме. Берем метровую ленту, нашу модель и снимаем мерки. Итак, есть петельная проба. Кстати, сразу ее записываю, потому что это то, что чаще всего теряется. У меня есть плотность 9 точка. машина сильверит 840 пряжа aliza Реал 40 и в одном сантиметре у меня 255 петель и 3,4 и 4 ряда это петельная проба на основании которой я буду выполнять расчет выкройки в следующей части есть модель мне нужно несколько мер. Во-первых, ширина изделия. Ширина изделия у мужчин, у женщин определяется по широкой части. У мужчин чаще э, шире широкая, более широкая грудная клетка, но бывает исключение. В общем, вот где есть широкая часть, там и измеряем. Объем тела по самой широкой части у моей модели 92 сантиметра. Посмотрите, вы видели посадку на... Модель практически без свободы облегания. На эту безрукавку можно немножко добавить. Не сильно, но чуть-чуть можно добавить. Там 3-4 сантиметра, вполне возможно. Учитывайте эти 3-4 сантиметра свободы облегания вот здесь, вот в этой мерке. Дальше длина изделия. Длину изделия мы сейчас будем определять хитро, нестандартно, не как обычно. То есть у нас спинка и перед будут иметь разную длину. И смотрите, вот здесь вот есть еремная такая впадинка. У каждого человека под шеей есть впадинка. От этой впадинки вниз отложите 5 сантиметров и от этой впадинки до желаемого, желаемой длины, длина между талией и бедрами, тоже такая не, не, не, не длинная у нас без безрукавка, измеряем. Вот эта длина у меня 46 сантиметров до вторая длина у нас будет определяться совсем по-другому она будет идти как традиционная длина минус 5 минус э, размер планочки, которую мы будем провязывать. Планка примерно 5 сантиметров. Планка-резинка по низу 5 сантиметров и по верху те же 5 сантиметров. Поэтому традиционно от седьмого позвонка вниз 5 сантиметров. Вот вам длина спинки. Но сейчас у нас задача разобраться с передом. Итак, есть 92, есть 46. Еще одна мерка. Ширина руки сбоку. Вот у нас есть тело, вот плечо, тело. Вот здесь вот, вот, здесь вот у человека рука. Так, это плечо и тело, вот там вот. Это рука, пальцы, а это тело. Понятно. Измеряете на высоте, вот здесь вот, где вы измеряете объем груди под рукой, ширину руки при прижатом состоянии. У моей модели это 10 сантиметров. Прижали руку к телу, линейку под руку положили, промерили, сколько это сантиметров. У меня это 10 вот эта мерка мне тоже нужна. Все, больше ничего не нужно. Строим первую деталь. Первая деталь представляет из себя прямоугольник. Общая длина которой 46 сантиметров И ширина. Объем... Ну, назовем это объем груди 92. Объем груди. Минус ширина руки, минус вторая ширина руки. И все это делим на 2. То есть 92 минус 10 и 10 минус 20 и делим на 2. Равно 36, если я не ошибаюсь. 92 минус 20 делим на 2. 36. 36 сантиметров. Ширина детали 36 сантиметров. Нашли ширину. Дальше. Вот у меня есть середина. И есть середина. Понятно, что это середина по высоте, середина по ширине. 36 сантиметров. Мы с вами делим на 4 части. Половина есть, половина-половина. Точно так же. Половина-половина. То есть одна Четверть, одна четверть, одна четверть и одна четверть. 36 делим на 4. Получается у вот 10 вот по 9 сантиметров. 9, 9 сантиметров. Это ширина каждой части. 46 делим пополам. 23. И 23. Собственно, вот они мерки. И теперь... Смотрите, у меня есть в середине вот этой вот основной детали квадратик. Ну, это как кнопка, пуговка, не знаю. Квадратик на моей модели высоту 5 сантиметров, ширину 7. Вы можете взять чуть-чуть побольше, видите, пропорции. То есть с квадратиком определяйте сами. Не делайте его только сильно узким, ну, что вот, в зависимости от этих 7 сантиметров у нас пойдут... Расхождение полос. Если вы сделаете в точечку, у вас просто сойдется трюмочка в точку. Если вы сделаете слишком широкий, у вас почти прямые полосы пойдут. Определяйтесь сами. Еще раз: на моей модели центральный квадратик занимает 5 сантиметров высоту, 7 в ширину. Ни, никакими мерками мы тут не снимали, просто посмотрели пропорции, насколько ему подходит такой размер. И вы можете сделать немножко побольше. И все теперь у нас 23 минус два с половиной получается вот здесь вот я провязываю двадцать с половиной сантиметров до начала <coughs> выполнения квадратика провязываю квадратика 20,5 двадцать с половиной сантиметров я провязываю до окончания детали первая часть вязание безрукавки рукавки 3 представляет из себя подбор пряжи подбор петельной пробы берите такую плотность чтобы безрукавка не стояла колом но и в то же время не свисала не не не не спадала на нашего мужчину все-таки это более мужская безрукавка Она должна хорошо просто плотно стоит по телу Подбирайте пряжу, петельную пробу и прорисовывайте центральный фрагмент без рукавки Милитри, который мы с вами будем провязывать в следующей части.